Какие акции на купить сейчас? Какие акции покупать? Дивиденды, рост, недвижимость и, конечно же, биржа. Э -э всем предмету Макс Риск. Какие акции купить в свои дивиденды инвестиции портфеле Пошаговая инструкция даже для чайников. Обсуждаем пассивный доход. Возможно заработок на бирже. Новичку с минимальным вложением. Псих.. Э -э психологии инвестиции выгода фонда зачем нужны акции которые не платят дивиденды это тяжелый вопрос в конце итак значит что такое дивидендовать по быстрому расскажу это у нас э, одно и то же вроде бы как акции но они идентичные э, а насчет акции какие акции покупать Смотрите, значит, скоро уже будет Новый год. Ну, как скоро? Через там буквально 10 11, 12, через 3 месяца можно сказать 4. Ну, уже 3, в принципе. Через 3 месяца можно покупать акцию Кока-Кола. Потом она вырастет, вы можете продать. Ведь вы знаете, что покупают новых годом она рекламируется плюс еще значит компания готова если будете в нее вложивать то да, в принципе заработайте тоже вместе с ними не вложите но ну, значит возможно правильно посмотрите я еще не экспериментировал в нашей стране невозможно ввести ранее но я чувствую что это рабочий способ и узнаете что в зиму еще покупают чаще эти вот подарки какие-то вот интересные эти какую-то компанию которая продает продаете подарки кстати если думать так то можно сейчас сохранить деньги просто сберечь просто когда на выход, да? вы просто покупаете сейчас за низкие цены сеть сети, потому что когда на год я знаю, что Facebook, YouTube, они как-то к ним приходят, потому что не хотят выходить на улицу, там ж зима и э, вот самый интересный вопрос: зима убивает ковид? Напиши комментарий, если ты знаешь, это нужно проверить. Вот. Э, Можете купить какую-то социальную сеть, и она по-любому вырастет хотя бы на 1%, на 10. Вы тем более сохраните. Чем больше вложите тем больше сохраните и, возможно, получите. Попробуйте такую технику. Можно в тюняком инвестиции, можно Альфа-банк. Вот. И вы можете попробовать еще найти, какие акции покупать. Внутренне тоже есть, в принципе. Или просто найдите компанию, которая что-то нов... на Новый год готовит. Ну, как готовит? Потому что она не готовит. Вы ну, пробуйте тоже так сделать, тактику расставить. У вас еще есть 3 месяца. Если вы позже ролик смотрите, то у вас уже меньше. Поэтому нужно срочно поспешить. Вот так вот. Там. Ключевые ставкам, Ключевая ставка. Также обсудим вопрос В описании тоже я их напишу. Психология инвестиций Нужно не стирать, скорее всего, не все деньги в одну компанию. Вот когда. Сейчас прям просто Новый год, да, скажем, три месяца. Я вот тут думаю, как правильно, если купить все акции, ну хотя бы хоть не все, хотя бы 25% из всех акций. А по штокам 20 штук, у нас сколько насколько хватит. На популярные акции можно купить побольше Потому что они, скорее всего, вырастут. Потому что они богатые, ну, богатые акции. Популярные еще. Поэтому они есть, есть сила, чтобы расти. А новички, когда Новый год, когда конкуренция огромная, они могут упасть. Поэтому имейте себе в эту в виду. Дивиденды роста, недвижимость. Ух ты, насчет недвижимости. Да, рекомендуется летом покупать, потому что там дешевые. Если зимой покупать, даже вот не знаю, насчет недвижимости. Угу. <с eight> Недвижимость это не машина, да? Если я им про что-то сказал, напомнить мне в комментариях, но точно не машина, ведь какая там не там. Можете даже попробовать такое купить, инвестировать деньги в Новый год, да, и ваша должна быть цель, или благотворительность, или радость, или заработать, да, и все в одном можно, тогда нужно меньше заработка поставить, и всем делать немножко скидки, тогда возможно появится, если прям про недвижимость уже можно прям на ну, вот подготовить. Потом запишу еще один видеоролик. Зима, весна, лето, осень. Мы зимой сейчас будем. Сейчас, конечно, у нас осень. Но я думаю, это нужно подготовиться к зиме. Поэтому я прям три месяца готовлюсь. Ну, не так сильно, а помедленнее, помедленнее, но выше, выше, выше. Как я это делаю? Эм, ролики снимаю, точно хобби. Вот, криптовалюта, насчет криптовалюты, я ее вложил, да, я еще не вложил, она просто у меня сохранена, я хочу купить биткоин, биткоин или вырастет, или упадет на новый год. как думаете? Ведь валюта может меняться, и можно пережидать там пару дней, она снова упадет. Но потом быстрее, сейчас к биткоин стоит, потом ее... Купить, а потом он ну, на год продать, потому что если будете покупать, то доллар будет расти, нет, он будет падать, потому что покупать. Тем самым доллара и биткоин и все остальные валюты обесцениваются, поэтому они делают меньше, чтобы покупали их стабильность делают. Поэтому я нара куплю, когда будет новый год. Это отказ от немножко подарков, но не так-то много нет одного биткоина нет даже 0 1 1 bitcoin и где-то 0 0 0 0, 0, 0 где-то через 4 0 и к 1 bitcoin там цифры еще как то так вот преимущество фонда над акциями фонда это счет насчет облигации они лучше это отдельная структура где вы можете в облигациях какую-то что-то да и докупить они покупают могут купить что-то например на новый год какие-то филиверки в принципе и подзаработано на этом и самым тем самым можете тоже заработать только там договор должен быть возможно у них не получится потому что снова же большая конкуренция или что-то еще нужно ленить анализировать это все дело Поэтому, если у вас есть время, проанализируйте, узнайте, я вот не знаю, насчет облигации не растут или падают, я даже не пробую их покупать, но знаю, что они покупают что-то на Новый год чаще, возможно, потому что что-то выгодно, или, возможно, они в убыток идут. Узнайте про эту тему, пока я вот уже при нём вообще не знаю. Сколько нужно денег, чтобы заработать на инвестициях? Если на себя, то, конечно, ноль можно. Если инвестировать в куда-то именно в криптовалюту, то хотя бы что-то хоть по 10. Чем-то тысячи. Вот. Пассивный доход. Пассивный доход. Типа ну, под Новым годом и летним лето и нового года всегда подработка идет, поэтому учтите это мнение и что-то узнаете про это, ну и сделайте законочный день, чтобы заработать на инвестициях зимой, например зимой на инвестициях, я тоже не пробовал вот попытался попробовать. поэтому пишите мне в комментариях, что я точно пропробовал. хотя бы даже три года когда этот ролик будет уже три года, в принципе. И... Тогда, возможно, я попробую. Может, даже два года. Или больше или меньше. Тогда нужно срочно попробовать. Но у нас от ролика сколько нас денег, чтобы заработать на инвестициях? Примерно, в принципе, можно приугадать. И... В гривнах, если я помню, то елка стоит тысяча гривен, ну, 700 гривен, там, не знаю, примерно тысяча, может, даже больше. По-разному бывает, где там у кого-то больше, у кого-то меньше. Вот и за счет этого у кого больше, он зарабатывает больше, но у кого меньше, он зарабатывает еще быстрее. Или больше, или быстрее может заработать. Так что вы это мнение на ну, вот Нужно такую тему использовать. Возможно, что получится. Угу. Пробовать хотя бы инвестировать в елку. Можно минимум купить 10 елок. Это недвижимость, да. Точно. Как-то так можно сделать, если в магазине подумать. В принципе, можно попробовать елку продать. Если вы не продадите елки, то тогда... Настоящие лки, чтобы была какая-то цена. Но только вот я вот не в курсе. Сейчас просто коронавирус и сейчас недвижимость не прокатывает, да? Ну, может прокатит, потому что сейчас безработ. безработно. тут вот и проблема тогда нужно что-то как как-то по другому идти, в общем, вы знаете, всем эти просто на самого макс риска, я наверное, сделаю еще один ролик, когда будет хоть какой-то опыт, вы Получите тоже опыт получится у вас тоже хорошо так вот, всем удачи, всем пока